Хороший сюрприз преподнесла нам погода на прошлой неделе. Днем палила сильная жара, и народ спасался от нее дома под сплит-системами. Но многих постигла неприятная неожиданность. Оказывается, мало наличия охлаждающего кондиционера. Но и надо, чтобы в розетке было необходимые 220 вольт. А вот их как раз и нет. Максимум 180 вольт. Иногда даже 160. А впереди еще два не самых прохладных месяца. Потому у людей и мучит вопрос. Что же такое? Долго ли такое терпеть? Отвечу, если ничего не делать, то долго. Вернее, проблема сама не решится никогда. Проблема вызвана ажиотажным спросом на электрическую энергию из-за жары. То есть потребление электроэнергии выросло, стало пиковым. А электрические сети не справляются, мощности трансформаторных подстанций не хватает, потому что они были спроектированы, рассчитаны на гораздо меньшее потребление, когда у людей из электроборов и приборов были только лампочки и холодильник с телевизором. Вот еще на днях во время долгожданного дождя молния ударила в линию 35 кВт. Верхний, был обесточен верхний Яшинский водозаборы и из-за отсутствия резервной линии и листа осталось на некоторое время без водоснабжения. Сама природа уже предупреждает нас, чтобы мы занялись решением инфраструктурных проблем. Вдобавок с 1 июля прекращает работу Калом Энергосбыт. В результате у нас останется один гарантирующий поставщик электрической энергии от МРСК «Юга». Все это говорит о системных застарелых проблемах в электроэнергетическом комплексе республики. И никто этим не занимается и не собирается даже этого делать. Поэтому можно считать, что ситуация не улучшится, будет только хуже. Это значит, что тарифы продолжат свой рост, пропускная способность электрических сетей продолжит ухудшаться, потери передачи электрической энергии будут увеличиваться. Это очень плохая тенденция, приводящая только к краху экономических отношений и экономики в целом. Инициативной группой, которую я представляю, предлагается создание центра сотрудничества для решения большинства технологических и экономических проблем Республики. Первым вопросом необходимо продавливание в правительстве Республики по созданию программы по реформированию системы электроэнергетики Республики в рамках законодательства Российской Федерации. В частности, опираться на, на положение постановления правительства Российской Федерации номер 442 от 4 мая 2012 года о функционировании розничных рынков электрической энергии, которая включала бы в себя не только технологические аспекты, но и, например, выплаты населения на покрытие затрат на больший расход электроэнергии из-за погодных условий. У нас уже, как говорится, есть домашние заготовочки, будем пробовать. Для участия в работе Центра сотрудничества приглашаются юристы, экономисты, инженеры, предприниматели различных отраслей. Работа центра видится как консультативная, направляющая. Специалисты центра, решая насущные задачи, приобретут реальный опыт и смогут уверенно работать в дальнейшем на самых ответственных направлениях экономики республики. Самое главное, у них будет единая цель, единое понимание, как реформировать экономику республики, как создать реальный сектор, перерабатывающую промышленность, как выстраивать отношения между людьми. Должно по ним появиться понимание цивилизованного рынка. Да, многие скептики скажут, что выглядит все наивно и утопично. Но стоять и ждать нельзя. Надо двигаться и двигать экономику. Хочется верить и доказать, что мы тоже можем победить в своем сражении, как наши предки, не посовавшие ни перед каким противником. На днях меня остановил прохожий и спросил, сколько еще продержится режим Хасикова? На что я ответил, я не Оракул, но я думаю, что осенью. Почему я так ответил? Хотелось бы пояснить. Дело в том, что режима Хасикова как такового не существует. Признать это, значит признать, что есть политик Хасиков. Но он не дорос до этого. По-настоящему режим Хасикова в кавычках – это просто группа людей, решивших поправить свои дела за счет Калмыкии. Кто финансово, кто карьерно, кто биографию. А кто и вообще просто пересидеть? Всю эту кампанию раздирает противоречия и скрытые неприязнь, И всех их уже терпеть не может население республики, которому в этой дурной пьесе отведена роль безмолвного зрителя. Мне лично крайне неприятно, что моя республика превращена в перевалочную базу. Ее используют в личных целях. Поэтому и оригинальная власть поставлена ни на что хорошее не способная ей пора уходить. Почему осенью? Потому что всех этих персонажей время после выборов в Государственную Думу – время исполнения желаний. Своего рода финиш нахождения в Калмыкии, которое они навряд ли пылают любовью. Да и сам Ниполитий Хасиков, скорее всего, уедет не оглядываясь. Что останется после них? Разорванная в клочья финансовая система, отсталая технологическая экономика, огромные долги, тяжелейшая экологическая обстановка. Но, как ни странно, все это не смертельно. Любые изменения в нужную сторону дадут сразу заметные результаты, а создание своей энергетики, промышленности быстро улучшит жизнь граждан. Нам не надо смотреть, как работают другие, мы сами сможем работать. Творческий и профессиональный потенциал нашего народа очень высокий. Просто гордость берет, когда узнаешь, что земляки добиваются успехов в других регионах. Причем не только молодые, но и пенсионного возраста. Так что не вижу ничего плохого, что наши приобретают опыт и делятся своими знаниями с другими. А калмыки узнают через наших людей, по добрым делам и с хорошей стороны. Скоро настанет время, и это все понадобится и опыт и знания. И связи в других регионах. Лично я горд и рад, что у меня такие земляки. Поэтому надо никуда не надо никуда откачевывать. Тем более, нас никто не ждет. Мы сами создадим центр сотрудничества общества и власти, сами восстановим экономику. Все будет хорошо движение жизни. Здравствуйте, друзья!